Мы сейчас находимся на стыке двух каньонов арбузинский и октовский вместе слияния трех рек арбузинка гарбузинка может быть краще до да, соплынка и Мертвовод. в этом слиянии находится амфал кур земли очень энергетическое природное геологическое место я думаю оно сакральное судя по нахождению мест костров, там видны следы для большого какого-то костра, где проводили на украинском языке. Очень мне нравится выражение свято. Есть малый костер, какие-то более обыденные вещи. И это место, где можно провести обряд двух рода. В своей стороне света. К знаниям своего рода. Это одно кардинальное желание которые надо сформулировать заранее, понять, какая ваша сторона света, какой цвет. Это контрольные определяющие, которые методик много, но в том числе энергетические могут быть да, методики определения своей стороны света. Поэтому каждому нужно отнестись внимательно, понять, что это, да, и обряд бога рода, это сакральное, сакральный такой обряд звычай, да, который которому очень много лет, да, поэтому знания, самые положительные энергии рода, это помогают как бы сконцентрироваться, определиться в целях, потому что это, это не список желаний, это не список скидок в какой-то магазин, это одно кардинальное желание, которое формирует эгрегор ваш, вашу судьбу. Это может быть э, свадьба, это может быть кардинальная перемена профессии занятий, в конце концов может быть переезд даже в другую страну, но это кардинальное желание, которое можно, как бы финальная часть закрепления, путешествий по этим каньонам, можно начинать у каждого, каждому от своей символики, от скульптуры Лады, Бога Стрибога, Бога Ветра, да, амфалку в земле, непосредственно здесь, да, и вода, огонь, овен, это опять же Актовский каньон, поэтому, или Актовский каньон, начало, здесь финальная часть закрепления, закрепление, как бы этапное закрепление ваших целей в жизни, закрепление чего-то, начало чего-то нового. Пожалуй, все. Всем удачи.